Mm. <music> Проверить свои знания по математике, русскому окружающему миру и английскому языку можно было на Олимпиаде в Винкет. Казанский федеральный университет открыл свои двери для полутора тысяч юных участников Олимпиад. Родители ждут и волнуются, пока ребенок пишет предмет в кабинете. Всего на решение заданий дается один час. За партами школьники со второго по восьмой классы. Кому-то, чтобы выполнить задание, приходится серьезно подумать, а кто-то решает задачки с легкостью. Своими впечатлениями школьники поделились и с нами. Окружающие окружающем тебе было все задания решила? Все. И они легкие. Можно сказать, все легкое было. Эээ, все примеры были легкие. Сейчас уже написала математику и английский, и еще остался русский. Угу. Так много предметов ты не узнаешь? Нет, я вообще школа отличница. Вообще мне нравятся задания, то, что там разные, есть легкие, есть сложные. Мне нравятся Getting... <клод> bueno, остальные более-менее, кроме того, что... Какое растение оказывает первую помощь при порезе? Я сомневался, крапивый или мать и мачеха, но выбрала уж мать а Как думаешь, у тебя высокие результаты придут или, или не очень? Ну, как оцениваешь? 90% из 100%. Даже так высоко? Многие родители со своими детьми приезжают на Олимпиаду уже не в первый раз. Воспитать в ребенке... Э во-первых, чувство ответственности. То есть они попадают в стрессовую ситуацию и уже сами оценивают, как они могут с ней справиться. В том числе и подготовка к тестированию, которая намечается в 9 11-м классе ЕГЭОГЭ. Ждем результат очень всей семьей с нетерпением. Иногда расстраиваемся, иногда радуемся. Разработанная Казанским федеральным университетом онлайн-система winky.ru очень уникальна. Она позволяет отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков ребенка. У них в системе есть свой кабинет, где все это фиксируется и по факту выхода со школы или по факту окончания вот, э, того класса, какой он есть, они все это могут выгрузить и получить себе олимпиадное портфолио. У каждого из участников оказался свой любимый предмет. Если одному не нравится математика, то это вовсе не значит, что другому она не придется по душе. Я очень люблю математику, и у меня очень хорошо получается с окружайкой. Я люблю русский язык. Угу. Английский мой любимый предмет, и ну, мне как-то он легко дается. Интересно изучать английский просто. Победители и призеры Олимпиад могут получить дополнительные баллы при поступлении в лице имени Лобачевского и it Казанского университета. Все участники получат дипломы с указанием своих баллов. Результаты будут известны уже в течение недели. Анна Глазунова, Леонар Влетяров, Универньюз.